Привет! Ты до сих пор выбираешь перспективную нишу для получения прибыли на YouTube? В этом видеоролике мы поможем тебе ее найти и начать зарабатывать на самом перспективном, на самом эффективном и самом мощном канале получения трафика YouTube. Это видео будет полезно вам, если у вас есть свой канал или вы только задумались об его открытии. В этот раз я предлагаю создать нишу кулинария. Сделайте канал про правильное питание. Рецепты блюд, вегетарианство и сыроедение, напитки и коктейли, как готовить блюдо? Интересен будет канал про мужчину на кухне, а также национальное блюдо. Сделайте канал одного блюда. Допустим, это будет 50 рецептов приготовления каши.